Привет, аудитория. 1 января 2023 года в 5 утра сразу после празднования Нового года пройдет интересный турнир Беллатр против Райзена. Не помню я, чтобы такое они проводили раньше, что промоушен против промоушена. Я думаю, будет интересно. Сойдутся одни из лучших бойцов двух промоушенов. В этом видео хочу рассмотреть если главный бой основного карда турнира в полулегкой весовой категории между Патрисио Фрейре Питбуля и Клейбером Койк Эрбстом. Патрисио Фрейре, 35-летний, боится из Бразилии. я думаю, знает такого любителя ММА. Провел профессионал 39 боев, 34 лег, из которых одержал победы. Это ветеран организации, Беллатор выступает в ней аж с 2010 года, успел он за свою карьеру примерить два чемпионских пояса. В весовой категории, в легкой весовой категории билатера, Кстати, в легкой весовой категории он забрал пояс нокаутом в первом раунде у не менее известного бойца Майкла Чендера, который в данный момент выступает в легком дивизионе промоушена UFC. На топовом уровне и проводит достаточно конкурентные бои. Фрейре, кроме того, что, ну, то есть, я имею в виду, что... Ну, не сказать, что Майкл на тот бой был на спаде карьеры, что прямо Фрейре, там досрочил. Нет, он... Достаточно скоро у меня боец по сей день. Фрэнэ, кроме того, что на данный момент является чемпионом полулегкой весовой, он еще занимает первую строчку рейтинга Pound for Pound Promotion abilator. Это универсальный боец с хорошим стойки, где обладает нокутирующим ударом в борьбе. Тоже он хорош, где кроме навыков ему помогает работать крепкое телосложение. Ну и в партере, где может... Похвастаться черным поясом по БЖЖ. Все эти навыки дополняет отличное кардио. Это достаточно опытный боец, который передрался практически со всеми топами полулегкой и легкой весовой категории билатера На данном этапе находится на пике своей карьеры, что довольно-таки редко в таком возрасте для полулегкого дивизиона. Его соперник Клебер Кейст Корст -Э... Ко Койк Эрнст. 33-летний боец из Бразилии провел в профессионалах 36 боев, в 30 из которых победил, и в одном бою была зафиксирована ничья. Как и большинство бразильцев имеет хорошие навыки в бразильском джиу-джитсу, но кроме этого еще умеет ими отлично пользоваться, что говорит 26 побед с обменьшенными в 36 проведенных боях. Может поработать он в стойке, но смотрится там очень неуверенно против высококлассной позиции в этом аспекте. Не скажу, что боец обладает хорошим кардио, но это не мешает ему проводить удушающие болевые. Ну, что по бою. В интерпрометрии преимущество будет на стороне Клэббера. Размах рук больше на 13 см, рост выше на 10 см. Кажется, ну, колоссальный показатель, колоссальная разница. Но в стойке вряд ли это его поможет против взрывного и мощного питбуля. В этом аспекте навыки у бойцов Просто имеют колоссальный разрыв. Тут нагло выше питбули Это факт. Ну, в оппозиции разрыв тоже не меньше. В Кардзо такая же ситуация. Клабер начинает дышать во второй половине боя. Мне на самом деле вообще здесь сложно представить, как Клабер может победить Фрере даже в партере. Для у Клэбера питбуль это не ноунейм из Японии, а серьезный соперник, которого он просто не потянет. Вопрос в том, как выиграет Фрэйрэй, фр фр а не а, кто из них вообще победит. Будет выбивать в стойке, пока не нокаутирует или не закончится бой. М -м, ну просто потому, что не захочет, допустим, лезть в партер. Или попробуют засабмитить в партере Клэбера, а, куда упадет а, сам Койко из той же стойки. Ну, и Патрисия Флэрэ может показать в этом моменте, что значит разница в классе между Райзеном и Беллаттером, даже в, в том же джиу-джитсу. Победа Флэрэ за 1.3, этот коэффициент можно смело забирать, кто там собирает какой-то пресс. Ну, это мое везение боя, вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки находятся в первом закрепленном комментарии под видео, там я вылажу обычно в субботу, ну, Пятницу, ну, за день, за два э, добоя свои ставки. Также ну, подбираю для вас интересные коэффициенты. Вот. Ну и также делаю для вас интересное видео, адекватные, объективные. Поэтому подписывайтесь на канал, на YouTube канал, на телеграм-канал. Все, давайте за следующее видео. Пока.